здравствуйте уважаемый андрей андреевич одно время было модно делать фото своей ауры с помощью прибора созданная супругами кирлиан скажите это действительно реальное фото и по нему можно увидеть цвет ауры проблемы со здоровьем если по методу кирлиан то можно они научно доказали что у разных растений появляются какие-то свечения но тот аппарат который якобы фиксирует вот такие свечения вокруг человека он не связан с методом кирлиан к сожалению и оборудование которое использовала семья кирлиан если мы можно так сказать оно было связано с призмами то есть это были стеклянные призмами в которые добавляли эмульсионные слои там серебряные какие-то там с хилатами серебра с какими-то там хилатами других металлов создавала вот такие вот фотоэллиптические призмы, которые создавали свечение вокруг человека. Человек при этом находился в комнате со светом, на него направляли вот эти призмы и через окно смотрели, какое вокруг него появляется свечение. И вот от этого свечения формировалось там понятие что люди разные и по-разному светятся вообще сами же Кирлян в свое время ответили на свой вопрос они сказали свечение в основном есть светлое и они сказали что свечение целиком и исключительно зависит от психоэмоционального состояния человека то есть если смотреть на человека который нервничает который там беспокоиться у него будет но если тот же человек через 20 минут успокоится и будет нянчиться с ребенком, его свечение будет другим. А если он поел, его свечение будет третьим. Таким образом можно сказать, что данное свечение является фактически прообразом чувств, которые испытывает человек в тот момент, ну и в дальнейшем, конечно же, вот такой вот метод может быть использован для того, чтобы понять, человек врет или нет, испытывает он страдания или нет и так далее. Но опять-таки, есть такие люди, которые могут универсально работать со своими чувствами, имеют некие способности для того, чтобы обманывать людей, которые их исследуют, создавая чувства и так далее. Таким образом, можно сказать, что возможно те, системы которые дают человеку возможность проанализировать его ауру и сказать что аура у вас такая и там чего-то не хватает ну я бы относился к этому скептически с улыбкой если это попадает ну пусть вам помогает знаете во многом же есть еще такие элементы как плацебо в случае если вам это помогает ваше состояние улучшается за счет этого то пусть это имеет место быть ничего в этом плохого нет кстати хотел бы сказать что плацебо является тоже научным методом и в большинстве своем используется на сегодня сегодняшний день в мире поэтому исключать метод помощи с помощью плацебо не стоит если вам это помогает по плацебо как плацебо то пусть это будет